Суханова, вы рассказываете, что когда человек умирает, то очень быстро перерождается, если не осталось долгого. Если вы в семье не ожидают ребенка, в таком случае он рождается в другой семье, возможно, в стране. Тогда почему при жизни на нас оказывают влияние ошибки рода? Кто-то кого-то убил, например. Ведь, скорее всего, в прошлых жизнях мы не имели отношения к нашим предкам. В случае, если человек жив и, э, э, человек жив и не понес наказание кармическое, то это передается его роду. Такая вот особенность. В случае если человек при жизни живет и страдает от того что дети там выпивают с ума сходят обычно это происходит так если девочка если в проклятом роду рождается девочка то девочка не доживает до 20 лет умирает от заболеваний обычно связанных с печенью или головой если мальчик то он обычно психически больной ну, девочка может быть бесплодная а мальчик психически больной и если такое в роду есть, ну допустим, человек убил много людей, и после чего родился ребенок психически больной, и он обращается к целителю и говорит: Уберите, пожалуйста, потому что ребенок психически больной, можно ли как-то убрать? А я вам хочу сказать: а кто должен нести ответственность за это? Если это карма, то пусть она закончится тогда. Кто-то должен нести. Виноват ли ребенок? Да, он виноват кровью. Можно ли убрать? Да, можно. Необходимо отрезать кровь, но тогда, если этот человек придет в норму и от него родится ребенок, то будет такая же ситуация, пока не реализуется это все.